Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами за я. Мы, серые кролики. Собираемся идти на огород, друзья. Не можем никак выбраться. Жинка, пошли на огород. Садить горбузы. Летом день, год кормит. Или как там говорят? Вот она сидит. Не хочет пербуваться, видите? Вот это меня а. так дырения. Ой, господи, ветер такой, сумасшедший Настроения нет Ну, надо идти, ничего не поделаешь Пошли, Юля Пошли Идем, может попьем, потом пойдем? Нет, пойдем Ну ладно, пойдемте, друзья, все увидите, оставайтесь с нами Вот там наш огород, надо все это посадить Какая красота Ну, горбузов немного, килограмма три Может, Юля, сколько было? Килограмма три Они вот уже проросли Нужно уже садиться пилочками. Да. Вот, с левой стороны у нас бульба, с правой стороны у нас зерновые, а вот там дальше будут горбузы. Сильнее же море, поэтому надо садить что-то дешевый корм. Длина 49 метров, ширина 12. Юлька готова. С Богом, друзья. Слушай, ветер Ой. Ну что ты сделала? День. Здесь одиннадцать. 11... Новая технология фонашек, смотрите. Юльке надоело их тыкать, сказала буду сыпать. Ну промышленно реально. Вот так ну, а тут немножко навозу много ну, вот так тополем уже засадили но ну, а здесь юлюка давай говорит разработаем кусочек под грядки на следующий год то есть смотрите что вы были в курсе грядки у нас здесь вот будет вот до сюда ну а здесь мы посадим еще вот таким способом супер пупер по фэншую гарбузики сходим посмотрим что там с бульбой нашей все, присыпали. Надеюсь, что вы будет россии Юля, давай посмотрим, кто там по нашей бульбе. Ой, господи, под этой пленкой. Опа, картофанчик. Опа, все, надо открывать пленочку. Да, уже работает, да. Так, ох, Как видите, ох. друзья, что вот понимаешь? наш картофанчик. Все, надо открывать пленочку. Видите, бульба. Здесь, а здесь а это бульбочка. Вот он, с этой стороны. Ага, все. Еще, еще все, сейчас мы откроем что эту бульбочку. Я Юля застали прополоть. Ну и будем ждать и разлетать Ну вот уже и на могиле Бульбочка зашла. Правда, это была под пленочку, друзья. Вот Юлька начала полоть. Мы обгоним. Ну, думаем, раднику получим. Вот наша шасть белорусская. Ну вот на улице ветер сумасшедший, а в крочатнике тепло, затишно. Видите, там кролик бегает, помогает жинке убираться. Жинка тут убирается. Друзья, конечно же, деревянный настил это очень-очень плохо. Во-первых, впитывается хорошо вода в дерево. Был бы бетон, было бы намного-намного круче и удобнее. Поэтому однозначно бетон на дорожку. Дорожка из дерева это не есть хорошо. Как видите, уже нужно чистить. С правой стороны молодняк сидит. Как видите, очень мало там какашек. А вот с левой стороны, тут уже мамки с детками. Тут, конечно, какашек намного-намного больше. Но однозначно плюс со сравнением с улицей, потому что чистить раз в три месяца, а то и можно и реже. Ну, хотя бы раз в три месяца. Видите, здесь большая у нас, как у нас в говорит, куча сена. Вот ну, называется, вот так покажу. Разлаживаем мысинка клевера сверху. Пускай едят. Там гнездо все хорошо. крочатки закопаны. Живы, здоровы. вот там видно, да? По веркам я еще верхнюю не делал, честно. Не леннюсь, друзья. Просто вот сейчас мы садили огород. В виде горбозов. нет времени на работу скоро ехать. Ой. Видите, даже не я, а жинка вот позавязывала, сказала так более эффективно, а вот это сказала неэффективно, ну или на это просто уже не видела, не знаю, Видите? Короче, работы огромное количество, если ты хочешь что-то заработать в людской местности, работай, работай, еще раз работай. Что, мамань? Маманя! Главное, что у нее там внутри сухо, чисто, водичка есть. А это самое, я считаю, главное. Все, друзья, ролик больше затягивать не будем. Будем убираться, поить, кормиться. Всем пока. Подписывайтесь, комментируйте. Всем пока, друзья. Всем счастья, здоровья и благополучия. Мирного неба над головой. Женка недовольная какая-то. Что, что пиво не выпил эти что?